Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну как вы уже наверное обратили внимание, я в беседке, да, у нас потеплело на улице. Ну, конечно, еще пока минусовая температура, ну так, минус 1-0, а в беседке уже и до 24 градусов на солнце нагревается. Так что некоторые растения у меня переехали уже в беседку давно. Например, вот эта орхидейка у меня уже давно здесь растет и она и прекрасно себя чувствует очень, и бугенвилии некоторые. Но вот здесь у меня бугенвилии стоят, там у меня теплодемия бордовая стоит на диванчике, жасмин, ну и так некоторые еще. А, розмарин тоже переехал сюда. Здесь комфортно, здесь именно наоборот хорошо, то есть э, ночью опускается температура, а днем тепло. Ну а речь сегодня пойдет о дуранте. Вот такая дуранточка у меня уже выросла. <свят> Поставила ее даже, видите, в горшке возле себя на диване, так как она уже такая довольно-таки высокая. И она, видите, падает. В общем, я хочу ее сейчас перевалить, отряхнуть старый грунт немножко по возможности, добавить ей свежий и оставить в этом горшочке. Просто я... Поставлю ей другую опору, потому что она вообще не стоит, валится. И, наверное, сформирую немножко ей макушку. Так как я, видите, ее выращиваю штамп, хочу, чтобы деревце такое было. То есть нужно навести красоту. Ну и, конечно же, по ходу расскажу, как я за ней ухаживаю. Дуранта – это очень красиво цветущее растение. Когда она цветет, конечно, это очень красиво. Она у меня цвела, она у меня не раз цвела. Просто я ее раз сейчас формирую, я ее постоянно стригу, Поэтому У нее, кстати, зимой даже и был бутончик один. Даже она смогла его вырастить. Вот видите, она стоит без палки, но она в наклон. Ну, сейчас я посмотрю, что у нее там с корневой. И вот, кстати, сразу скажу, вот эти вот всякие у нее почки, которые пробуждаются на створике, я их все обрываю. То есть я хочу, чтобы у нее здесь лысый створик Ну, все, сейчас я ее перевалю. пошла у нее потому что там корешочки ну, у нее хорошие земли там можно сказать нет и я хочу немного ей вот этот верхний слой убрать еще и обновить но сильно я ей требушить корневую конечно не буду а так Поверхностно. А видите, вообще одни корни. Земли тут вообще нету. Сейчас я ее на бочок положу, чтобы дренаж по возможности оттряхнуть. А, ну тут у меня еще, видите, и пенопласт, оказывается. Врос туда. Ну вот, пенопласт, конечно, как я так пропустила. Надо было, конечно, раньше его убрать, некоторые корешочки я оборву сейчас ей, но пенопласт я хочу, конечно, весь вытащить оттуда, чтобы его там не было. Да, вообще брос туда, хорошо прям брос. В этот же горшок ее положила на дно керамзит и здесь приготовила ей грунт рыхлый. Здесь у меня универсальный грунт, древесный уголь и перлит. И все. И удобрение осмокот сейчас прям положу ей. Кто не знает, это удобрение длительного действия. Ну, вот все, я теперь ее туда поставлю. Здесь, конечно, еще многое, но здесь одни корни тоже. Ну, горшочек, конечно, маловатый. Ну как он? Нормально. Там добавился грунт свежий, тем более. И для того, чтобы она цвела, все-таки ей нужен тесный горшок. Поэтому пусть она здесь сидит. Сейчас я еще ей присыплю. И ей достаточно. Все равно добавились витаминки. Грунт свежий. Поливаю я ее... По мере пересыхания грунта, наверное, даже полностью. То есть она нормально. она не любит перелива. Ее лучше также лучше подсушить, чем перелить. Ну вот, отлично. Сейчас я ей, конечно, опору обязательно. Вот думаю, вот такую бамбуковую палочку соткнула. По краю горшка вот так. Корни, чтобы не повредить. Ага, вот отлично. Вот так вот. Ну вот, установила ей опору. Ей сейчас легче будет. дуранта конечно, очень предпочитает светлые места, солнце. Ну, от прямых полуденных лучей, конечно, лучше притенять либо растениями, либо там шторка, либо что-то еще. А так это вообще солнцелюбивое растение. Если ей не будет хватать солнышко, она может не зацвести. Ну, сейчас я немножко, наверное, посмотрю крону. Сейчас я ее опущу пониже, потому что так она высоковато у стоит. И так высоко. Но вот я считаю вот эти вот лишние веточки, я их уберу вот эти вот. вот. Потому что вот отсюда та же штамп вот здесь ставит, стала стеклом. И теперь вот вообще хорошая. И теперь я, ну вот как я вижу, да, как бы я хотела, я буду ее обрезать. Ну, сильно я, конечно, ее не буду кромсать, да. <смех> Мне даже Я жалко. Вот вот так вот. Тоже покороче просят вот эти веточки. Ну, вот, листики тоже, которые мне нравятся, тоже их обрежу. Ну, сейчас ей добавился грунт, она, конечно, в рост пойдет хорошо. Я ее постоянно так стригу, потому что если ее не стричь, она вымахает большой. Ну, я думаю, достаточно. Сильно я ее резать не буду. Эти тоже, вот эта обрезка, хотя бы немножко, нам провоцирует боковые побеги. Боковые побеги и как раз на них-то и цветение будет. Эта веточка, она пошла расти как-то. Видимо, к свету стояла, я не поворачивала. Ну все, дуранту я тоже хочу здесь на виранне оставить. Здесь ей хорошо будет, здесь и светло как раз, и солнце, восточная сторона здесь получается. То есть отлично. И не жарко тоже, потому что дома сейчас, конечно, жарковато. Снова поставила ее на место, она у меня будет здесь стоять, здесь и на нее солнышко падает, и, в общем-то, здесь светло, потому что в круговую э, окна идут в пол. И немножко скажу про укоренение. Я ее сама, кстати, укоренила и вырастила. Она укореняется очень легко, просто в воде укореняется прекрасно, ну и также и в тепличке. То есть, как хотите, можете просто водичку поставить и она прекрасно даст корни. Впереди нас ждет очень много обрезок, пересадок, так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.